Делай себе донат. Сейчас будет еще, еще один вот самодонат. Так О, вот, это он, это он. Здорово, паноптику. За 20 миллионов рублей ты бы уже мог хотеть Богдана. Какой пророк вхождения в Богдана рассматривай? Не получилось самодонат сделать.